Невероятно простой рецепт вкуснейших драников без лиц, которые отлично подойдут как для постного стола, так и для обычного семейного обеда или ужина. Рецепт приготовления драников без лиц невероятно прост, но при этом в нем есть масса плюсов. Эти драники являются отличнейшим вариантом для постного меню, и при этом они настолько вкусные и ароматные, что, несомненно, не оставит равнодушными вас и ваших близких. А чтобы придать вкусу яркости и остроты, мы добавим рецепт немного специй, поверьте, приготовив однажды такие драники, вы влюбитесь в них на всю жизнь, а простота их приготовления и доступность ингредиентов позволяют готовить это блюдо хоть каждый день, поэтому обязательно возьмите на заметку этот простой рецепт драников без лиц, ведь с ним вы сможете быстро и легко приготовить полноценный обед или ужин для всей семьи. Сколько и какие продукты понадобятся, знают те, кто досмотрит до конца. Картофель чистим и трем на крупной терке. Теперь выкладываем в миску с картофелем муку, соль и специи. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы. В сковороду наливаем небольшое количество растительного масла и хорошенько его нагреваем. Выкладываем на разогретую сковороду драники. Когда с одной стороны драников образуется золотистая хрустящая корочка, переворачиваем их на другую сторону и жарим еще несколько минут до румяной корочки. Готовые драники подаем со сметанкой или же со свежими овощами. Приятного всем аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Картофель 4-5 штук. Мюка 0,5 стакана. Карри 1 чайная ложка. Имбирь молотый 0,5 чайных ложки. Перец черный молотый 0,5 чайных ложки. Соль 0,5 чайных ложки. Масло растительное по вкусу. Сметана по вкусу. Количество порций 3. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи, и дачи у Марией, увидимся.